Не здороваясь! По заголовку сегодняшнего ролика вы и так отлично знаете, что вас ждет. Сегодня мы сыграем финальный акт нашей пьесы по противостоянию бесконечной глупости Дмитрия Головинского. И вы увидите, как выглядят на самом деле подтягивания без участия бицепса и также я надеюсь заметите, что они в корне отличаются от того, что демонстрировал Дмитрий на своей теоретической модели с использованием металлического человечка. И я также объясню, почему это произошло. Но перед этим... Перед этим... Давайте сначала еще раз четко и однозначно сформулирую мой изначальный посыл, который заключался в том, что подтягивание нижним хватом не лучшее упражнение для бицепса. Согласен, я забыл упомянуть, как я определял параметры этой самой лучшести. Для меня лучшее упражнение это то, которое, во-первых, позволяет варьировать нагрузку в очень широких пределах, так, чтобы его мог выполнять как абсолютный новичок, так и человек с очень высоким уровнем подготовки. И во-вторых, чтобы в нем задействовалось желательно, только целевая мышца Для того, чтобы по мере усталости нельзя было подключать другие мышцы И переносить нагрузку, даже если ты сам этого не замечаешь Потягивание к нижним хватом И замечу, я нигде не определял, что это подтягивание узким нижним хватом Потому что мне скинули эти моменты из видео Дмитрия Я не говорил про ширину хвата Я говорил только, только про то, что хват нижний Который многие считают самым лучшим для тренировки бицепса я говорю, что подтягивание нижним хватом подтягивать нижним хватом, в большей степени работает спина, и поэтому это упражнение нельзя считать лучшим, поскольку спина выполняет основной объем работы, а бицепс лишь ее дополняет. В этом случае австралийские сгибания на бицепс будут гораздо более эффективным упражнением, потому что там вся абсолютно работа выполняется за счет сокращения бицепса, причем по полной амплитуде. Если мы вообще уберем бицепсы, то подтягивания будут выглядеть точно так же, поскольку за счет осуществления разгибания и плеча, тело будет двигаться ровно таким же образом. Единственное, чего это организм лишится возможности немножко дотянуть себя наверх в верхней точке движения, которая осуществляется как раз за счет сокращения бицепса. Многие подумали, что это равнозначно тому, что бицепс вообще не работает в этих подтягиваниях. Хотя я такого не говорил. Мы сейчас не будем измерять точный процент участия бицепса в этом упражнении. Для этого нужно проводить совершенно другой эксперимент. Сегодня я покажу, что даже исключив бицепс из упражнения, подтягивания будут выглядеть точно так же. А это значит, что основную часть работы выполняют широчайшие мышцы. Собственно, то, что я и говорил в начале друзья, на самом деле совсем не сложно определить роль мышц, которые участвуют в подтягиваниях обратным хватом, через некую вполне себе конкретную модель. Так как упражнение несложное, двухсуставное, у нас здесь есть, собственно, наш вот человечек, который осуществляет подтягивания. У нас есть как раз-таки соблюдение условий, которые обозначал в своем видео Кучумов. То есть у нас жестко зафиксировано предплечье, и у нас движение осуществляет тело. При этом у нас есть подвижные локтевые и плечевые суставы. А в качестве мышц мы используем резиночки. То есть видно, что мы реализовали в данной ситуации широчайшие мышцы спины. Вот они. Видно их, соответственно, точки крепления. А также видно, что мы реализовали и бицепсы. Тоже видно их точки крепления. В данной ситуации модель находится в том состоянии, в каком она находится в случае сокращения мышц. Если мы вот так вот ее оттянем, то видно, что человечек у нас прекрасно выполняет подтягивание и никаких сложностей у него не возникает. Вот она модель в готовом виде. И теперь встает вопрос. Что же будет, если из этой модели мы исключим бицепс или исключим широчайшую мышцу? С чего начнем, как вы думаете? Ну, давайте сделаем Простое допущение. Давайте исключим из модели широчайшие мышцы. Мы просто убираем и снимаем, так сказать, точки крепления. И видим, что наш человечек, в принципе, остался в неизменной позиции. Вот он, плечевой сустав, то есть, человечек остается в неизменной позиции. Давайте попробуем оттянуть его. Я прилагаю сейчас гораздо меньше усилия. Однако мы видим, что модель сохраняет стабильность. И перемещается из точки А в точку Б. То есть, в принципе, у нас функционирование модели. Видно, что у нас как бы, если предположить, что здесь ноги, да, то есть довольно такой какой-то ощутимый груз, видно, что модель теряет стабильность в этой плоскости. Но понятно, что за счет силы тяжести, да, вот я сейчас искусственно создаю силу тяжести за счет пальцев. Модель способна перемещаться, хоть и плечевой сустав у нас имеет теперь большую степень свободы, так как у нас исключились широчайшие мышцы. Давайте вернем широчайшие мышцы на место, я снова их прикреплю на их соответствующие места и точки крепления. Вот. Ну и, собственно, усилия сейчас гораздо больше, ну и стабильность модели выросла. То есть у нас широчайшие осуществляет свою функцию непосредственно в данной модели я немножко сильнее накину ее, так как сейчас будет ключевая часть эксперимента нашего, если можно его таковым назвать. И давайте сейчас произведем ключевое измерение и уберем бицепс. Вот мы снимаем бицепс его точки крепления в районе клювовидного отростка лопатки. И что же у нас в итоге произойдет? Мы потеряли точку фикси фиксации нашего предплечья. У нас человечек, даже при условии полностью сокращенной широчайшей мышцы, не может находиться, не может удерживаться в положении, в том, в котором он должен находиться. У него происходит вот такой вот довольно существенный слом, назовем это так. Даже если мы здесь приложим усилия, и выполним подтягивание, то у нас видно, что оно категорически не получается. Человечек, видно, оказывается в итоге вниз головой. И выполнить подтягивание в таком виде абсолютно невозможно. невозможно. Невозможно. Это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы его изменить. Невозможно, это не факт. Это только мнение. Невозможно, это не приговор, это а вызов. Невозможно, это шанс проверить себя. Невозможно, это не навсегда. Невозможное возможно. Конечно, я мог бы сейчас сразу вам показать. Все и раскрыть все секреты, но позвольте мне немножко объяснить, почему мне потребовалось время на организацию всего этого процесса. Потому что не так просто выключить свои бицепсы из подтягиваний. Сначала я хотел использовать крюки для турника и тяги, для того чтобы повиснуть на них на перекладине, что позволило бы мне отпустить свои руки и таким образом не используя предплечье висит. Но потом я понял, что даже если я не держусь за турник, но у меня зафиксировано предплечье, то бицепс все равно будет работать, потому что у него есть точка опоры. Это значит, что нужно придумать другое крепление, более того, которое располагалось бы не на предплечье, а на плече, что значительно усложняет задачу. Немного поразмыслив, я пришел к выводу, что для этой цели можно, в принципе, попробовать адаптировать гравитационные ботинки, которые крепятся на ноги. Они выдерживают нужный вес, они должны дать достаточно охвата для того, чтобы обхватить руку, и у них есть крюки, чтобы висеть. С ними возникла другая проблема. Поскольку теперь у меня крепление находится на плече, поэтому следующим вопросом, который стал необходимо решить, стало опускание точки крепления с турника на несколько десятков сантиметров вниз. Я нашел выход с использованием обычных металлических цепей, но у них есть огромный минус. Они шатаются. И вся конструкция, которая у меня получилась, оказалась очень и очень шаткой. Это совершенно не похоже на то, как вы выполняете подтягивания, когда вы держитесь руками за турник и сжимаете его, таким образом создавая достаточно высокий коэффициент передачи усилия вот сокращающихся мышц вверх по цепочке. Те, кто подтягивались на турнике, а потом подтягивались на полотенце или на металлических даже цепях, или на любой шатающейся, колеблющейся поверхности, знают, насколько это становится сложнее. И это, естественно, повлияло на мой результат, поэтому, к сожалению, оценить то, насколько... Сложнее стали подтягивания, полностью выключив из работы бицепс, я в данном эксперименте не могу. Я могу только продемонстрировать, что теоретическая модель Голодинского была в корне неверна, и то, что подтягивания будут выглядеть точно таким же образом, как бы они выглядели с участием бицепса. Вот и все. По логике, которая заложена природой, в первую очередь и больше всего должны будут работать большие мышечные группы. В этом суть больших мышечных групп. Организм в первую очередь использует их, а, дополнительные мышечные группы подключают, когда их сил уже не хватает. Поэтому я бы их результат списал на некорректность проведения эксперимента. Поэтому надо подумать, как его можно организовать таким образом, чтобы избежать этой ошибки. Возможной. Возможная ошибка. Возможно, я ошибаюсь. Не могу сказать на данный момент. Итак, демонстрация, собственно, то, ради чего все здесь сегодня собрались, да, Давайте посмотрим, как выглядит подтягивание, если мы полностью вырубим бицепс. Как вы знаете из предыдущих роликов, у Дмитрия Головинского серьезнейшие пробелы по части школьной программы по физике. Именно поэтому при создании своей теоретической модели человечка металлического, на котором он собирался показать, что будет происходить, он забыл учесть понятие центра тяжести. А может быть, он вообще не знает о существовании этого понятия, но суть заключается в том, что центр тяжести металлического человечка и его модели находился выше точки оси вращения, в то время как в реальности у реального человека он находится сильно ниже. И именно поэтому вес собственного человека будет его стабилизировать. Не будет никогда в жизни происходить такого, что при напряжении широчайших ваши ноги будут улетать в направлении стратосферы. Если бы так в действительности происходило, передний виз было бы держать гораздо проще и не требовалось бы серьезной силовой работы для того, чтобы научиться выполнять это упражнение. Дмитрий Головецкий не разбирается ни в подтягиваниях, ни в упражнениях с собственным весом. а переднем висе он максимум, наверное, что слышал, это то, что Смаев умеет его делать. И все. Поэтому очень легко объяснить тот факт, что когда его теоретическая модель выполнила передний виз просто за счет сокращения широчайших, при том, что у него даже отсутствовали бицепсы и мышц было меньше, его это не смутило. Его, в принципе, очень мало что смущает. Знаете, я заметил, что глупые и самоуверенные люди, они не смущаются, когда что-то идет не так, потому что они, в принципе, не способны даже понять, что что-то идет не так. Дмитрий Головинский — это не только эффект Доктора Фокса, это и кричащий, кричащий во всю мощь эффект данинга Крюгера. Он настолько глуп, что он даже не осознает, насколько он глуп. А из-за наличия большой армии агрессивных головастиков, которые поддерживают и потакают ему на каждом буквально стриме, у него остается ложное впечатление, что он является экспертом по тренировкам. Если до всей этой истории у меня еще были какие-то сомнения на тему того, что Дмитрий обладает каким-то знанием и какой-то компетенцией в вопросах силовых тренировок, они развеяны полностью. После этой наглядной демонстрации я не вижу никакого смысла в том, чтобы организовывать с ним стрим и о чем-либо вообще беседовать. У меня нет времени пересказывать неучем школьную программу и объяснять все их ошибки и все те глупости, которые они рассказывают. Но да, я все еще жду отдельное видео с извинениями от Дмитрия Головинского за все те оскорбительные ролики, которые он выпустил, потому что они были ни на чем не основаны. Ладно, забавно это все было. Агрессивно, конечно, невежливо, местами много, но забавно. Но как и все хорошее и все плохое, все заканчивается. И эта история с Головинским закончена.